Видископ. Ну что, у нас финал на носу. И финал, Йо. финал, да, финал, которого мы ждали очень долго. Мы ждали такого финала два года. У нас в последней гонке разыгрывается звание чемпиона мира. И, оглядываясь на весь сезон назад, я очень боюсь, что может произойти страшная вещь для болельщиков. Может быть, просто обычная скучная гонка. Мы увидим, когда едут. Мерседесы в позиции первой-второй. И в связи с этим у меня возникает э, довольно смелый вопрос. Хватит ли э, у Ника Росберга смелости на случай, если Льюис Хэмилтон будет лидировать для того, чтобы устроить некое подобие э, ситуации в Бельгии, когда он немножко поддел Льюиса, тем самым отправил его досрочно финишировать. Окей, давай тогда расставим акценты. Ты считаешь, что в Бельгии это была навмисная дея? Я не считаю, что это было э, сделано специально, но я точно понимаю, что он мог избежать этого контакта. Ну, Смелый прогноз. Я думаю, что все-таки там был ну, 90% это был выпадок. И 10% ну, на то, что он мог как-то сюда Мне кажется, что у Ніко шанс. Это только в случае, если он попытается как-то поддерживать Хэмилтона и дать шанс комусь то наприклад, например, на подстопе Льюиса, и после этого обогнать того, кто выйдет вперед. И только таким образом сделать один-три позиции, которая дает ему шанс на титул. Авария. Нині можно легенького контакта, и этого достаточно, чтобы болит сошел. Я думаю, что Ніка понимает, что и Льюису можно... Не, не, не захочуть они этого делать, я думаю, принаймні команда не будет просить если цього делать, точнее, будет просить не делать Это обовязково и не будет нагадывать им, что нужно красиво завершить чемпионат. И, возможно, даже будет умова, что первое коло, а жодною борьбу, кто первый в повороте, тот и остается лидером, а дальше вже уже ви вы решаете между собой. Я думаю, что Тотовольф захочет так. Особенно в контексте ремарк, который он постійно давал протягом последних двух недель, что подвижные очки это может зіпсувати, кинути тень на чемпионат, натякаючи, что если будет ситуация, что благодаря подвижным очкам выиграет Росберг, это как якось как-то його у принизить его статус чемпиона, потому что не в таких условиях, как раньше он став первым. Знаешь, в данной ситуации я вообще считаю, что двойные очки в случае какой-то чистой победы, допустим, Ника Росберга Алиуса при условии того, что там финишируют третьим, они очень сильно испортят весь сезон, они очень сильно испортят впечатление от правила двойных очков. С одного боку погоджуюсь, с другого боку, если посмотреть на весь сезон в целом, я бы сказал, что это чемпионат, чемпионат из серии гонок каждый 19 если брать весь рік, то Нико даже в контексте чемпионата заслуживает титулу больше, чем Льюис. Льюис – швидший гонщик, так, он выиграл больше гонок, но Нико был стабильнее. Он был стабильнее, он был протягом всего чемпионата, у него не было злетів и падений. У Льюиса была просадка на все лето, начиная с гонки в Монте-Карло и гонкою в Бельгии. Это величезный промежный час, это половина чемпионата, когда от Льюиса мы бачили очень контрастные гонки. Або это была, скажем, Британия, або Австрия, або это были гонки, в которых он выглядел мягко говоря, вяло. Само тому, мне кажется, что в этом контексте, в чемпионате, в любом случае, будет достойный чемпион. І я бы не сказал, что якось то Нико Розберг этот титул не заслужит, если он его, наконец, выиграет. Ну, здесь я с тобой не соглашусь по одной простой причине. Потому что мы все прекрасно помним, какие проблемы были у Льюиса в тех же квалификациях, в летних гонках. У него Он постоянно боролся а с машинами. А у него были помылки? Были ошибки, я не спорю. У Ника Росберга тоже были ошибки. И здесь, наверное, я бы все-таки сказал, что Льюис больше боролся и с самим Ника, и с самим собой. Ника делал просто... Просто делал свою работу, да, Льюис очень жестко сопротивлялся. Мы все прекрасно знаем, какой у Льюиса характер, мы все прекрасно знаем, как Льюис поддается психологическому влиянию. Да, Ника Росберга в свете вот этой вот чемпионской борьбы мы еще ну, не видели, вот. И ты знаешь, когда там после летней паузы мы с тобой говорили по поводу того, что вот Ника Росберг, ну, по крайней мере, я говорил, что он очень хорошо себя показывает. Финальная стадия сезона, конечно, мне вот добавила в ложку дегтя, в бочку меда вот этой вот, конечно, шикарного поведения Ника на протяжении всего сезона. Он, он просто проигрывает сейчас этот титул, проигрывает его в самый неподходящий момент. Видископ спортивное видео.